В США посреди калифорнийской пустыни стоит огромный таинственный железный мегафон. В чем же заключается его тайна? Все дело в том, что никто не знает, как он туда попал. Путешественники и историки ломают голову над тем, что вообще он там делает и кто его туда установил. В самой середине пустыни Мохаве, посреди древних заброшенных поселений, на 30-метровом холме возвышается 100-килограммовый и 2,5-метровый железный мегафон. Существует множество теорий по поводу его происхождения в этой пустыне. Некоторые считают, что мегафон является сигнализацией, оставленной американскими военными во время Второй мировой войны. Другие считают, что что мегафон – это своего рода горизонтальный барабан, на который натягивают шкуры для игры. По крайней мере, теория с барабаном была проверена любопытными энтузиастами. Кто-то на заднем конце конструкции растянул кожу. Некоторые полагают, что мегафон просто был закреплен на холме каким-то шутником, чтобы все начали якобы удивляться, откуда он там взялся. Тем не менее, ответа на данную загадку до сих пор нет потому, что даже историки и сотрудники национального заповедника Махавы не знают, откуда там взялся загадочный железный мегафон.